Всем привет! Короче, я налила себе чачек, такая типа а для создания, так сказать, домашней атмосферы, будем это так называть. Сейчас у меня уже почти час ночи, и потому что я поздно немножечко пошла домой. Ну как поздно, где-то в 12. Потом я созвонилась с Маришкой, и вот сейчас только закончила, грубо говоря. Я вот решила записать вот это видео. Я на самом деле, я до сих, вот я начала его записывать, и я до сих пор не знаю, стоит ли мне его записывать или не стоит мне его записывать. Потому что не то, чтобы оно сильно радужное. Ну, короче, небольшой спойлер. Было как-то вот так. Где-то я сейчас что-нибудь вам покажу, чтобы вы понимали, ну, типа, чтобы вы понимали, Да. А теперь перед началом этого замечательного не позитивного видео. Не, ну может быть, как это, чутка позитивности тоже будет. Я не знаю, как пойдет. Я, естественно, ничего не планировала, как обычно. Ладно, перед началом видео, если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь. Ко мне скоро приедет подружка, и поэтому будет больше влогов. Я, наверное, я прям типа собираюсь снимать все и быстро сразу монтировать, чтобы быстро выкладывать. Вот, поэтому, ну, посмотрим, как пойдет, ничего не обещаю. Вот сегодня, например, можно было что-то подснять, но я вообще забыла, короче. Значит, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на другие мои соцсети. Вот, всех жду. У меня есть донат, сервис, если хотите. Ну, короче, все в описании. Всем спасибо за просмотр. Там лайки, комментарии, бла-бла-бла. Переходим, собственно, к самой теме. Даже не знаю, если честно, с чего начать. Ну, короче, наверное, начну с того, что если вы смотрели, если вы впервые попали на мое видео и вообще не знаете, кто я, то меня зовут Алина, и я приехала в Корею как бы собственными силами. Ну, как собственными? У меня как бы в долгах, у меня есть кредит уже на 120 тысяч, был на 150. У меня есть долг моей подруги в 100 тысяч, у меня есть долг еще одной подруги в 50 тысяч, то есть в целом у меня где-то 300 тысяч долгов. А тот, который кредит, я его выплачиваю, понятно, каждый месяц. А друзьям я еще даже не начала выплачивать. Типа вот, короче, бла-бла-бла. Суть в чем, чтобы сильно не углубляться, мне нужно, как происходит система. Вот первое, чтобы приехать на первый полгода в Корею, вы платите разу за полгода, да, там, ну, грубо говоря, там семестр у меня стоит 80 тысяч рублей, да. Вы платите, получается, 160 тысяч, да, за полгода. И я сейчас говорю о проблемах, которые касаются тех людей, которые самостоятельно едут в Корею, типа не за которых родители платят. Если за вас платят родители, то я прям очень сердечно э, поздравляю вас. Вы, как это называется, э, вас эти проблемы не коснутся, по крайней мере, пока за вас платят родители. А вот те люди, которые... Ну, как бы взрослые, да, или за которых даже, ну, просто есть те, которые взрослые, но за них все равно платят родители, и это тоже ок. Типа, если бы мне кто-нибудь за что не платил, я бы тоже, наверное, была бы рада, хотя бы за квартиру. Ну, да ладно. Короче, речь о тех, кто самостоятельно вообще выживает, да, в этом мире. Вот, и, значит, получается, потом вы можете платить по семестрам. Вот я так плачу, и каждый, получается, 2,5 месяца мне нужно платить 80к да, значит, вы платите за семестр и, как бы, каникулы тоже туда входят, но э, вы платите на середине как бы семестра, да, поэтому я говорю два с половиной месяца. <свы> ну, короче, я к чему веду? Денег вообще не хватает жестко. То есть, типа, чтобы вы понимали, я когда смотрела... А, вот. Это будет супер разговорное видео. Ну, может быть, конечно, где-нибудь я вставлю видео со своей истерикой, которая произошла, но зато после нее сразу так все хорошо стало. Капец, помогите. Ну, и, может быть, что-нибудь хорошее я тоже расскажу вам. Так, о чем я говорила, да? Значит, я когда до приезда в Корею, я тоже смотрела... Вот вы сейчас смотрите видео человека, который живет в Корее. Правильно? Правильно. Так и я тоже смотрела видео людей, которые живут в Корее, но... Но э, по большей части, вот я тоже такая: блин, так да классно. А они все такие эстетичные, герл такие прям вообще там Starbucks, там, типа, вот так вот это все. Я тут учусь. I'm standing out in Starbucks. Короче, вот такой. Вы поняли, да, это вот ощущение, да? И, И я такая, блин, клево. Вот. Так э, что я э, хочу вам сказать. На самом деле, опять же, это касается тех людей, которые самостоятельно платят за свою жизнь. Это квартира, страховка, телефон, учеба, жизнь здесь, да? Как бы все не настолько радужно, как казалось бы. Ну, хотя, вот просто, чтобы вы понимали, у меня даже не было ожиданий, типа. Я понимала, что будет сложно, и что будет не хватать бабок, и так далее. Просто я работаю и не ощущаю, что они у меня есть. Но Хороший момент, первое, плюсы моей истерики, значит, я такая, потому что, а истерика почему произошла, из-за того, что я в жестком стрессе, у меня эмоциональное выгорание, и у меня нет времени выходить вообще на улицу, и я такая, а мне нужно тогда, мне нужна вообще жизнь в Корее, если я не выхожу, типа, вот, ну, резонный вопрос самой себе, чайный перерыв. Резонный вопрос само себе, да? Типа, я так могу, в принципе, и в Питере жить, да? Как бы чисто. И то, из-за того, что не будет разницы во времени, я еще буду раньше освобождаться, и вообще. И на все мне будет хватать. Закрой долги. Короче, вот. А так, и я такая, значит, у меня этот стресс, у меня это учеба, я уже от себя устала, вокруг корейский, я причем любила раньше, ну, я люблю, как бы, ладно, я продолжаю любить корейский, но в тот момент я такая, как меня уже достал этот корейский, не терпеть его не могу. Ну, я такая, окей, и, короче, получилось так, что э, я такая, ну, произошла, ну, как, не то, чтобы ситуация, короче, у меня есть друг, кореец, да? И мы как-то ходили на мюзикл, вот типа с ним, с его другом, и вот я, после я такая вот, хочу посмотреть мюзикл на корейском и ба, -ба, ба И мы такие сходили на мюзикл, я там даже, знаете, просвязилась, потому что он такой был, ну короче, он очень был трогательный, и я такая еще такая блин вот для чего я учила корейский чтобы мюзикл на корейском услышать и понять типа все капец вот и я в этот момент когда вот этот у меня был стресс у меня жесткое было выгорание куча корейского куча работы нет ни денег ни возможности выйти куда-то хотя бы просто типа развеяться и я такая переписываюсь с этим другом и он мне такой, типа что ты типа все ненавидишь корейский я такая да он меня достал, и он мне такой пишет, ну вот, мы когда ходили на мюзикл, ты типа вспомни, как то там себя ощущал, и такое, и короче, вот он мне это написал, и знаете, я, короче, разревелась, у меня такой просто, у меня такая истерика произошла, я вообще, а я типа не люблю, ну я вообще не любитель плакать, это просто по пальцам посчитать, я хорошо плачу над фильмами сериалами, но я вообще не плачу в жизни, типа, вот. Ну, наверное, когда тебе говорят, ты не плачь, не разговаривай, не ори и ни то, не все, не это, ты, наверное, потом подсознательно уже не допускаешь в себе, грубо говоря. Ну, короче, тут и все. И после этого мне только еще хорошо стало. Я такая, ну, не то, ладно бы, не то, чтобы хорошо, да. Но мне полегчало чуть-чуть. Потом, значит, я, у меня был вот как раз, на следующий день у меня был вот этот вот культурный урок. Сейчас что-нибудь я где-нибудь там вставлю, посмотрите. Было весело, и я там тоже весь стресс, так сказать, сняла, э, прям вообще. И сегодня я ходила, еще встречалась со своим другом, и еще с другим его другом, вот, хорошо провела время, и такая, блин, клево живем. Но надо, осталось просто решить проблему, как бы наладить проблему с деньгами короче, но я поменяла систему оплаты для своих учениц, и поэтому скорее всего получится. Но я вот заплатила за следующий семестр, как минимум, да, давайте по плюсам. А в этот, чтобы заплатить за предыдущий семестр, мне пришлось занять еще 50 тысяч. Чтобы заплатить за этот семестр, мне не нужно было занимать, потому что, хотя я сейчас без денег, мне нечем платить за квартиру, но мне нужно дождаться просто начала мая, чтобы мне скинули девочки, ученицы, типа, деньги. Потому что я, короче, поменяла оплату на наперед платить. Вот, а, но зато за, за учебу я заплатила, у меня там было подкоплено там 1020 что ли и вот мне типа скинули учениц, ну короче, заплатила я за учебу, но сейчас у меня там 5000 вон осталось <laughs> в целом, я так себе скидываю по 2000 на жизнь, на неделю, 2000 вон, ой, 2000 рублей типа на неделю, прикиньте, я вообще, у меня еще еда вся закончилась, короче. Вот, ну я вот завтра, сегодня суббота, воскресенье я буду себе скидывать, я уже 12 минут, прикиньте, я 12 минут говорю, вы вообще это смотрите, капец, мне кажется, уже на этой минуте никто ничего не смотрит, ну не суть важно, пускай эта часть моей жизни тоже здесь будет. Эх, вот, из плюсов, я заплатила не занимая деньги, значит, уже движемся в это, в правильном направлении, второй момент. А, ну, вот я сегодня встретилась, да, со своим другом корейцем, и с его другом, и так далее. И вот, знаете, вот у меня сейчас уже такой уровень корейского, когда у меня вообще, типа, не возникает никаких проблем. Ну, я просто не просто на бытовом, да, уровне общаюсь, а я уже шутить умею. Ну, типа, <laughs> не умею. Я в целом веселая девчонка, да. Что, типа, я уже могу на корейском шутить. Вот. Ну, и в целом, типа, нет проблем, типа-типа-типа-типа. А вот с русским, вообще-то, проблема, извините. Вот реально, мне так сложно синонимы подбирать. У меня иногда ученицы такие, а я такая помогите. Это вообще, такое, у меня еще так иногда бывает, что я подбираю какое-то слово и такая, а это такое слово вообще существует типа в русском языке? Ну короче. Вот. А, еще у меня приезжает подружка. В следующее воскресенье, да, как я уже говорила, приезжает моя подружечка. И я думаю, что это мне поможет. Но я, если честно, так между нами, я уже в стрессе от ее приезда. Знаете почему? Потому что мои деньги... О, мы с ней в Пусан собираемся. Я, я до сих пор не была в Пусане. И по всяким туристическим местам. Я, конечно, работать буду. Я возьму только одну неделю от работы отпуска. Вот. Но когда будет время, в любом случае, буду типа с ней выходить. Я просто жду. Мне кажется, это мне поможет в целом как-то воспрять духом, так сказать, влюбиться заново в Корею, потому что здесь мне все еще нравится. Хотя я скучаю по Россиюшке, я типа скучаю по Питеру и так далее. Ну, с друзьями, понятно, я все равно созванивалась, как бы это норм, да. Вот. Но есть такое, что вот хочется как-то так это погулять и всякое такое. Но бывает. У людей бывают эмоциональные выгорания, у меня тоже. Поэтому... Uh, если, совет, <смех> если вы тот человек, который самостоятельно платит за учебу, за квартиру, ну, короче, типа, должен обеспечивать себя самостоятельно, друзья, ребята, копите бабки, реально, хотя бы, хотя бы оплатить год обучения на курсах, то есть, если это 80 на 4, так, 160 плюс 160, 200, 300, 12, 320, помогите, моя лучшая подружка математика, я, наверное, вообще, если бы это посмотрела, она бабки делала. Подождите, я тут еще и на английском говорила. У меня есть еще одна подружка англичанка. Она, наверное, тоже в шоке. шок -т. Вот. Ну, короче, да, что хотя бы год оплатить. Потому что вот я думаю, что если бы у меня э, получилось накопить 160 да, тысяч за 2,5 месяца. В принципе, извините. То я могла бы, если бы у меня получилось бы типа оплатить следующие полгода обучения, а не типа 2,5 месяца. Блин, я уже 15 минут просто разговорствую. Помогите. Кто-то это смотрит до сих пор? <смех> Просто интересно. Вот. А, ну, э, то, наверное, было бы полегче. Потому что полгода для того, чтобы накопить на следующие полгода, это как-то реально нежели каждые два с половиной месяца накопить 80 тысяч. Потому что еще жить на что-то надо. Алло. А здесь жизнь так-то дорогая, знаете. Вот у меня вроде недорогая комнатка, но она вообще реально просто 2 на 2. Ну, для одного... Ну, мне норм так-то. Но ну, я сейчас с плесенью живу, мы с ней подружки. Я и такая, может, ты уже свалишь? Она такая, да, я вообще-то раньше тебя здесь была, и бла-бла-бла. Вот такие у меня диалоги с моей плесенью. Я ее, понятное дело, там, почищаю, но она все равно не уходит до конца. Не знаю что с ней делать. Но зато у меня нет залога. Ну, там, типа, 100 тысяч вон, это фигня вообще. 5 тысяч... Ну, сколько, 10 тысяч рублей? Нет, какие 10 Меньше, конечно. Какие пять тысяч это? Ой. У меня второй час ночи, извините. Короче, блин, на этом закончим. Я не помню, я уже, я вообще было сложно. Спасибо всем за поддержку, потому что я написала пост в телеграме у себя, и там многие люди мне написали там очень приятные слова поддержали меня там, типа, ну, кто-то материально поддержал, да, донаты скинул, но, ребят, вот у меня, конечно, есть донаторская ссылка, но не нужно ничего кидать, все нормально, типа, я как-то справлюсь самостоятельно, конечно, если вы сильно хотите, то окей, но, короче, не знаю, мне как-то неловко, что меня там, мне кидают деньги, вот, но в меня кидают деньги, да, было бы хорошо, если бы даже подписались просто. Кто-то там просто сердечки мне ставит, и я такая, блин, спасибо за поддержку. Многие пишут, что вот, твои видео мне помогли разобраться там с тем-то, с тем-то. Когда я вот девочек встречаюсь там, встречаю девочек лично, мне многие говорят, что вот, ни у кого нет такого видео там, где все подробно по полочкам разложено. И я такая, и мне это приятно, конечно. И я такая, блин, если ни у кого нет, почему у меня так мало подписчиков? Наверное, потому что я не эстетик герл. Извините, моя эстетика это ходить в универ и дома, потому что у меня только работа и учеба. Ну ладно, приедет подружка. Ну короче, мне просто надо, знаете, как разобраться, разобраться у стаканец, так сказать. Вот, так что всем спасибо за поддержку, за подписки, за комментарии. Надеюсь, это было интересно, хотя не знаю, 8, 19 минут я просто, просто жалов, жал, жал, жал, жал, жаловалась. Короче, вы поняли, да? На свою жизнь в Корее. Но все поправимо. Просто, короче, знаете, что... Я вообще думала записывать, не записывать это видео. Но вот под конец, да, еще расскажу. Я так уже просто много раз пыталась закончить. Просто хочу, чтобы вы понимали, что если у вас нет поддержки финансовой, то вам будет сложно здесь выйти типа, должны. Хотя это логично, я тоже это понимала. Типа я когда ехала, я тоже понимала. Но я вот думаю... У меня подружка моя такая, типа, ну, можешь к нам в Китай, типа, тут дешевле. Я такая, другая подружка, можешь в Грузию ко мне. Я такая, можно в Грузии, по чилить потом в Китай, типа, поехать поучиться. Китайский, типа, получить. Но вот сейчас как-то, как это называется, более эмоционально я вроде стабилизировалась. И все-таки пока, пока план остается тем же. Да, я вот учусь, пока на курсах. Потом получаю, мне нужно сдать топик на шестой уровень. Потом получить стипендию от своего универа, ну там на первый семестр. Типа если у тебя шестой ГЭП, шестой уровень корейского, то первый семестр ты учишься тебе бесплатно, стопроцентная стипендия. Вот, это как бы полгода вроде. Вот. И потом, а потом уже в зависимости от оценок, у тебя будут, как бы, как тоже там стипендия 50-70% можно. Ну, не стипендия, а скидка. Но это все равно лучше, да? Короче, пока что следуем плану. Хотя буквально три дня назад я такая в жопу все вообще мои деньги. Ну, посмотрим, посмотрим, как пойдет следующий семестр. Постараюсь больше такие видео жуткие, неинтересные и грустные не записывать. Но, извините, такая часть моей жизни тоже существует. Вот, вот так вот. Ждите не с Вот так, чтобы терпение у вас рядом не сидело. С нетерпением... Ждите с нетерпением. Короче, не забудьте подписаться, поставить лайк, там, комментарий, вот это вся фигня. Это, когда у меня приедет подружка, отвечаю, будет много контента. И я постараюсь сразу же клепать видосы, чтобы их выложить, иначе никогда их не выложу. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Надеюсь, что было все равно, хотя бы что-то вы можете подчеркнуть. Ну, копите бабки, короче. Если вам 10, 11, 14 лет и, ну, короче, до 18 и до Кореи далеко, начинайте копить сейчас, девчат и ребят, вперед, блин, все получится, мы не сдаемся, да, с вами и я и вы, так что вперед. Но если я поеду обратно в Россию, то это, в принципе, тоже ничего страшного. Мне, в принципе, там тоже хорошо жилось, поэтому. Просто в Корее еще слишком много всего, чего я не сделала, не успела сделать. А там посмотрим. Короче, ладно, всем пока!